Немного холодного, нет, холодная. Да если бы меняли трубы да, да. старые на хорошие, этих проблем бы не было. Лапки по... заклеют и все. Вот и на этом и считается все нормально.